В процессе вот общения выяснилась такая проблема, у меня начала побаливать нога, начали делать всякие обследования, в общем, оказалось все достаточно серьезно, развивалось все с рождения, и о продолжении карьеры с точки зрения традиционной медицины речи не шло. Его вот доктор был, Евгений Вальчий, единственный человек, который мне, так скажем, дал надежду. Перед нами стояла сложная задача